друзья всем привет собираюсь сейчас я на футбол с детьми я так не люблю черный цвет последнее время последнее время это наверное уже вот лет 5-6 я раньше обожала черный цвет у меня было очень много вещей и платье и брюк и кофты вот гольфик тоже черный ну как бы черный универсальный он под всю вроде как идет но я вот сейчас заметила, что когда наступают холода, и большинство людей одеваются вот в черный цвет, вся толпа становится какой-то серой массой, и у меня тоже этот черный гольфик. Ужас, я его ненавижу, у меня сразу начинает настроение портиться. Я хоть и недавно приобрела себе гольфик желтого цвета, но под всю мою одежду верхнюю подходит вот такой базовый черный цвет. И, ну, когда одеваешь верхнюю одежду, то нормально, ну, как-то разбавляется. Но пока я вот на себя надела черный, хожу, крашусь, и все, я просто, у меня какой-то мрак вокруг меня. Мальчишки собрались на футбол, взяла им шапочки, потому что мы на улице занимаемся, еще долгое время будем заниматься на улице, а сильный ветер... И думаю, что шапки не помешают деткам. И сегодня у нас еще по плану подстричься. Это уже Сережа с ними поедет на вечер. Мы записали сегодня. Хороший день по лунному календарю. Наконец-то он так совпал хорошо, что и наш парикмахер работает. И день такой, и он там почетный, нечетный. Все совпало. В общем, надо идти. Еще два орешка. Еще два орешка. Мы вчера орехов насобирали. О, Смотрите, сколько попадало позавчера, да. Но будем еще, это только начались они опадать, так что мы на зиму запасаемся запасами. А еще фундук надо собрать. Так, мы тут пришли на футбол, припарковаться негде, и у нас, по-видимому, здесь какие-то сборы, потому что... О, каша мало ел. Давайте, я сейчас приду. Бегите в раздевалку и переодевайтесь уже. Гляну немножко. Это старшенькие ребята, видно. Да. Ладно, мы пошли переодеваться. Все закончилось. Друзья, мы сегодня с детками дома отменили нам и английский, отменили подготовку к школе. Мы сегодня никуда не идем. По английскому учитель заболел и подготовка к школе, куда-то учитель в Харьков на какую-то конференцию уехала. Поэтому, в общем, в связи с этим дети попросили приготовить что-то вкусненькое. В холодильнике были персики. Это, пожалуй, наверное, уже. Последние персики в магазине, потому что они внутри уже такие начинают немножко портиться, но очень сладкие, очень спелые. Будем готовить персиковый пирог. Нам понадобится для персикового пирога, ну, основа персикового пирога будет песочное тесто. Обычно я делаю на глаз песочное тесто, потому что оно легко делается. А сегодня я решила попробовать по рецепту Евгения Клопотенко. Значит, что входит в это песочное тесто? Мука, 350 грамм, все уже сделала муку подготовила сливочное масло 150 грамм нам нужно будет два желтка я уже отделила желтки от белков щепотка соли сахаром там сахарная пудра у меня нет сахарная пудра будет сахар и соответственно персики все вроде бы не забыла ничего ну что поехали Высыпала муку и натерла на терке. У меня было замороженное сливочное масло 150 грамм. Сейчас немножечко оно у меня подтает, чтобы я могла размешивать. Добавлю потом сюда два желтка. Так и Пока масло будет таять, я подготовлю персики. Персики мне нужно будет разделить на две половинки, убрать косточку и на дольки аккуратно красиво порезать. Рядышком со мной вот Ренатик, моя умничка, наводит порядок мне в тумбочке. Прям приятно-приятно. Ну, это как раз место, полка, где хранятся все предметы там для кондитерки, всякие разные формочки, в общем, фольга, присыпки. Ну, почему-то оказалось, вот мыло хозяйственное лежит, трубочку там мы давно не могли найти, нашли трубочки, нашли, что еще нашел. Ну, в общем, куча всего понаходили, сейчас Рена здесь наведет, будет идеально чисто он формочки для мороженого понаходили, свечи для торта уже туда, да, подкладывала, и вижу всякие формочки, общем, процесс идет и у меня и у Рената. а Марк рисует, у Марка творческий процесс Ян спит, Марк рисует, в общем все заняты делом персики я нарезала вот такими вот дольками делала все на глаз, не знаю сколько мне понадобится, всё, что останется доедет детки, и готовое у меня уже тесто, я его сейчас отправлю на 15-20 минут в холодильник дальше буду раскатывать, выкладывать и выпекать моя форма оказалась намного больше чем у меня было тесто поэтому я отдельно еще сделала крошку сверху мы будем присыпать крошкой здесь сахар масло и мука так а сейчас мы будем выкладывать красиво персики Это уже такая творческая ювелирная работа так. персиков осталось еще много то съедим и посыпаю сверху крошкой я такой пирог уже готовила только немножко тесто было другим было попроще но ну, более простой рецепт без желтков так делаем своего рода снег такой. Отправляем эту красоту в духовку. Сейчас будет такой аромат персиков на всю комнату. Угу. Ну что, покажете, как вы тут полно ну, вообще красота. Все разложили. Но это еще не все, да? да? А, вот. а это на подруги придется ящик. Это... Ну тоже, это смотри, вот, это шприц. Это что же для крема. Это сюда, все в этот ящик. Ну, да, Давай. Да. Я знаю, ну вот сюда положи, вот сюда. Вот круглую кормочку. А вот формочки для мороженого тоже позабывали. Давайте, все сюда надо. Вы, конечно, красиво очень разложили, но оно должно все сюда и поместиться. Поняли? Друзья, наш пирог готов. Он красивый, аппетитный и ароматный. Сейчас будем его резать на кусочки и пить чаем. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Ну Бомбическо просто... Бомбическое просто Вкусно, да? да? Мы сейчас в городе находимся Ух ты Ударился? Да. Ты аккуратней Куда ты тут собрал свою головку просунуть? Аккуратно Заехали, завезли ребят Стричься Я из на всякий случай с папой. Да, они уже очень заросли. А мы до парка не можем дойти. Все наши ступеньки, он поднимается, спускается. Все, все. Молодец. О, зайчик. Пойдем. А, водосточную трубу нужно заглянуть обязательно. Машины, машины, поехали, поехали. Нюхаем, нюхаем. Так ты не упади в кусты только. Все же цветы. Там еще столько цветов пойдем дальше пойдем да. пойдем пойдем столько людей много говорю Ян, собираю листики он собирает палки а листики смотрите как собрал покажи как ты листики собрал вот так <Я ему> говорю бери красиво вот так неси букетик мальчик скажи, я мальчик Ой. поломалась палка Надо вон другую возьми здесь палок эти а столько Красивый такой газон и кленовые листочки. Просто пейзаж невероятный. Хоть картину пиши. Так хорошо, ветра нет. Тепло. Так, маму не трогать. Ян уже адаптировался, он понял, какой букет мама хочет, чтобы он собрал. Он посмотрел, здесь девочка собирала букетик. И пойдем? Тут вот такая компания не очень хорошая гуляет, кричат, пьет. В общем, надо как-то отходить отсюда. Ян, пойдем дальше, пойдем дальше, больше листиков будет. Ой, какой букет у тебя красивый. Ух ты, большой. Много насобирал. Кто-то отдыхает, сидит. Ну, пока это возможно, пока тепло, можно посидеть, поотдыхать. Мы, кстати, в прошлом году сюда приходили, было намного холоднее. Это уже, по-моему, чуть позже было. Тоже много было осенних цветов высажено. <реги> <реги> И все выбросил. <реги> Молодец. Ой, ты что, сосу нашел? Чью-то, <laughs> это не наша. Ля. Да, он на дереве Ля. соску кто-то потерял. Ляля. Ляля, да. да. Это ты нашел Ляля. Ну, сосочку Ляля, -ля, да, потеряла. Что это такое? Ля. Ты нашел? Да. Ребята подстрижены, красивые. Решили побегать по траве. А давайте на горку пойдем. Ну, на горку, ребята, там такая маленькая горка. Там столько детей на этой горке. Ну, пожалуйста. Ну, пойдемте. Там, далеко-далеко. В этом парке. Пойдемте в эту горку? Да. Пошли на горку. У нас уже такие букеты гербая. Наверное, заберем с собой. Команда Ух! Собирали, собирали, рассыпали И один букет. Папа пришел наш подстрижен. Укомплектован по полной программе нормально. Можно месяц теперь не думать. В моем случае больше. А? В моем случае больше. О, да. Зажгли фонарики, так уютно-уютно. Так, у меня, как всегда, камера грязная. О, так лучше Чище, а то как дымка какая-то Сейчас немножко побегаем Будем уже ехать Кленовые листики Вдохновляют детей Корабль Корабль вся родила, ну покажи Красиво С парусом Не, не, это я, деда Ты у тебя собирай Собирай Давай и вот это. Давай. Так собирать будем, не, нет? Давай, давай. Что ты делаешь? Зачем ты в рот отбираешь? Давай в По поводу того, что в рот делают. Здесь собак наравне с детьми реально очень много выгуливают. И вот дети там на полянке качались, прям вот крутились вот так. Ну, наши нет. Марк, встань, пожалуйста. Просто и люди с собаками идут туда же, где дети, и тоже там же выгуливают своих собачек, собачки писаются, дети там кувыркаются. В общем, все в лучших традициях.